Всем Привет, дорогие друзья, с вами я Картон Геймс. И да, я вернулся на YouTube. Но это не точно. Но где же я был, спросите вы. Да, я просто отдыхал. Да, я устроил себе отпуск величиной 3 недели. Но я думаю, вы уже привыкли к этому, что я могу пропасть вот так без предупреждения. Так зачем же мне такой отпуск большой понадобился? Да. Очень все просто. Я не хочу выгорать. Потому что выгорание это такое очень нехорошее чувство, когда ничего не хочется делать. Даже такой выпуск, такого незамороченного особо контента, как у меня, может привести к выгоранию. Любое занятие, оно может привести к выгоранию. И я этого не хотел, и поэтому устроил себе отпуск. Конечно, я хотел выпустить этот ролик чуть пораньше, но... Мы, у меня случилось такое событие в жизни, как Днюха. Да, а она у меня, если что, 6 февраля. Кому интересно. Кстати, о том, что я буду выпускать в ближайшее время на канале. Потому что вот этот видеоролик, я бы его даже не назвал видеороликом. Это просто монолог. Недавно вышла такая прикольная игрушка, Атмосферная довольно. Nuclear Day. Возможно, кто-то о ней уже знает, а возможно и нет. Пока что вышла только демка. Но если вы поставите некое количество лайков, давайте начнем с 10, чтобы разогнать канал, так сказать, после простоя, то я выпущу на нее мини-обзор, а потом может быть и прохождение, смотря как пойдет. Да... Так что вот, я вернулся на YouTube, знайте, что я вернулся, не волнуйтесь. Возможно, я даже вернулся надолго, но это вряд ли, я так считаю. Ну а на этом все. Ставьте лайки, если хотите, подписывайтесь на канал, жмякайте в колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Crafton Games. Увидимся в следующем видео. Может быть.